Обережная молитва для мужчин. Решила отдельно записать для вас только молитву. Можно представлять мужчину, которого вы оберегаете, несколько мужчин или группу мужчин. А при этом обращаемся а в единственном числе. Ну, Почему-то у меня вот так легло, значит так нужно. Берегу от смерти, берегу от пули. Берегу от боли, берегу от темных сил, берегу от зла, берегу от погибели, своей любовью женской силами жрится волшебными и обнимаю, и силу рода добавляю, мой любимый. Мой сокол, мой муж, мой брат, мой сын, мой дядя, мой друг, мой знакомый, мой сосед, мой соотечественник, да будет храним всеми богами, известными мне и неизвестными всеми силами небесных, всеми стихиями, солнцем, небом и всей Вселенной, всеми мирами, видимыми и невидимыми, на все многие световые лета, простирающимися, всеми королями и царями храним из прошлого и из будущего Крепко я женщина волшебная и наполнена стою на сырой земле громко к небесам взываю нежно луной солнце обнимаю силами природы наполняюсь Держу я древо жизни здесь и сейчас, принимая чистую энергию и поддержку всех прошлых родов и жизни. Повелеваю моему мужчине быть живым здесь и сейчас. Вижу будущий род со всеми разветвлениями его высь и во всех воплощениях моих. Крепкое древо жизни и крона его будущего сильна. И жив мой любимый в нем. Живет и процветает он, и потомство его. Земля обновляется, добрыми людьми наполняется. Мой мужчина жив и здоров. Трудится, жизнь мирная наслаждается. Лидерскими качествами наполняется. Обо мне и о своем роде заботится. Жив мой род продолжается. Жив мой мужчина. Храню его своей любовью. Жива моя земля плодородная. Дышит земля, наполняется. От зла избавляется. Только реки по ней текут чистые и быстрые. Только молоко грудной льется, младенцев питающие. Ни капли крови не проливается. Живы и здоровы дети земли. Любимые любимых обнимают, целуют, да ласкают. Песни поют, хороводы водят, свадьбы играют, детей зачинают. Мир и спокойствие на моей земле, матушке, на моей планете, в моей вселенной. Я, женщина волшебная, наполненная и сильная, повелеваю и молюсь. Свои слезы проливаю серебряный, Свое тепло разливая по миру, Свои улыбки и смех, всем раздаривая, молюсь, Чтобы был жив, мой любимый, обнимая весь мир и повелеваю счастьем его наградить. Здоровьем и жизнью долгой и счастливой. Да будет так во всех мирах и на этой земле. Верю, что сильная и услышана всеми помощниками небесными. Всеми силами наделена для исполнения всего. Да будет так. Я женщина божественная повелеваю весь мир своей любовью обнимаю да будет так благодарю всех кто сделает эту молитву да будут благословенны ваши мужчины это молитву я списала сама Пока ехала обратно домой, в автобусе, пришел такой поток наполненный. Наверное, объединились какие-то силы, поддерживающие меня и нас, всех женщин. Получилась вот такая молитва. Всех благодарю. С любовью, Юлия Сагайтис. Да будут все живы и здоровы. Аминь.